Привет, дружище, меня зовут Эрик И на самом деле это, наверное, один из самых простых роликов По тому, как его назвать, как его оформить и так далее Это просто катки симплом На самом деле, хочу сразу несколько моментов сказать Я не ожидал То есть, я, конечно, понимал, что рано или поздно мы с ним поиграем где-нибудь и так далее Что-то получится, но это получилось рандомно Я получил приглашение от бустера на шоу-матч и пятым игроком залетел Симпл вместо какого-то игрока. Вот. Вот так у нас получилось. Он пришел ко мне в команду. И я это, понятное дело, записал. И сейчас вам покажу, как у нас проходила игра. Мы играли BO3 э, против э, ребят из Твича. Ну, на этом, по сути, все. Но хочу сказать честно, э, все-таки игра с Симплом для меня, как в карьере CSGO, это все-таки событие. Потому что я его знал с э, 16 -го года, когда он играл в флипсайдах э, Смотрел его стримы, когда его смотрел по 100 человек И то, что сейчас В общем, там долгая история Но я тебе желаю приятного просмотра Приятного аппетита И давайте начинать Полетели Один коннектор КТ был КТ стоит Без головы Сити О, да, Сити без ушки Подправился Сузать, суки, ебаны, блять! Игроки, ебаны, че за бомжа выход, блять? разлетелись нахуй, блять. Шорт на, э, на букве. За, nice. Че, поехали? Да. Ты я вступил. могу его покупить, надо или я себе забираю? Ну да, давай, ВПД, да, да, да. Идемте, короче, идемте, мидл занимай. Один андер, три мидл и один пода. Вышел, дуб. Убил, дуб. Да. Убил. А. Шорт, окно, подожди, окно подожди, справа. Подожди, подожди, окно, подожди. Окно справа. Пишите. Убил. Окно слева. Окно, окно Справа. Убил его. Найс. Заберите, а вы покрываете. Подходит к кищу. Прыгать, прыгнул. Найс, выпрыгнул. Молодцы. А, попался, попался. Убил его. Я стоит тикет. выходил. Сити стоит. не добавили. Ну Найс. О боже. Ах, сука, хотел но сгоп мы уже... Господи, это. что это? Хорош. Бля, чё ча чё, -чё стрелочками показывают? Через 3 секунды пойдите направо, блядь. <свят> <свят> Могу еще. одну. Запикал, двое запикали, ты база. Сзади, сзади, сзади, ребят. Убил. Убил. Найс. Хорош, Саня, я иду вот, к тебе. Вот, вот Боба а, и сыграем? А, он, найс? Боба... Я смотрю, я смотрю. Боба фаербокс. Я ушел, Нет, я ушел просто. Забери бомбу. Серёг, у тебя есть там, Серёг, у тебя есть там. Бро-бро-бро. А Найс. Бро, бро. nice. oh, Сань, пошли Б? Саш. Шок, я там смог правой кнопкой. Перемка, перемка, перемка, Шок. Вон Найс трайл. Найс. Шорт Или тебе бомбу надо забрать. Нет, тебе надо бомбу. Ладер, ладр, авик. Я на Б, я на Б. Минус 30. Саш, ты можешь на Б побегать? Да, могу. Может и база быть? Нет, верх-низ, верх-низ, а, либо шорт, ребят. Эх, сука, сука, мой. бомбу, был. Убил шорт. Шорт убил, шорт еще убил? Андер убежал, скорее всего. Вообще что за? Убил я. И выйти. Шорт, шорт финиш, шорт заеб. За сайтом один. За сайтом чел. Хорош, молодцы. Флаг бот. Вышел, Вышел. Найс. Флешка минут. Андер, андер, Убил Андер. Я иду, я Проходи. Смотрите, все у Хорош. Пикал, пигл мидл. Убили. Под смоком Сейчас будет смок, аккуратно. Хорош. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. двое Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. попали. Один, один, как будто он Брата Б. Что это за анлах, сука? Паус, паус, вайс, вайс, паус. Это раскидка. Но не выход. Ну, ну не точно. Убила одного. Тык, еще твой, ты еще, еще один. твой, твой. Тык, твой, твой. Тык, Еще один, Тык, твой, твой. Тык, твой, отдайте, отдайте. Отдайте, Эрик, по-моему, камера? АААА, да так всегда, чувак <социт> <социт> <социт> Ты бы, если б на шифте пошел, ты бы в зуме был, хороший. сразу бы убил типа У меня дым в окне, у меня дым в окне, они играют middle <социт> они, возможно, Вышел, вышел, яму БДОМАК, яма а, двое. Бодомок, двое. Между, двое, между, между близко Ой-ой-ой <социт> Беги. Хорош. Короче, послушайте, пожалуйста. Если вы идете на мидл, спрыгивайте под перенку и собирайте инфу. Очень сложно на мираже, если у нас нет инфы. Вы просто говорите на вышли, а я не знаю сколько. Два, три, четыре. Нужна четкая инфа. Дикую. <сутир> хорошо, хорошо. Яма пикает, яма пикает. Слышно уже. Найс, oh. nice. двое сети, двое сети, вышли, вышли, вышли. Там что-то на да, в длине? Да, да, в лонг, лонг есть из ничего да, Близко лонг, близко лонг Эрика, я посажу. Блядь, Нормально. мне этот еблан, мне так тихо. бесит, нахуй Хорош, Хорош, Эрик, эрик. все занимается Да, убил И одного, со который рашил Один ТРФ со скаутом был Он мидл Красава, Ваня Хорошо, Ваня, сразу депай. Успел, успел, успел, успел, Honorна. успел, успел, успел. Нет, не успел. Да я понял. Да сбился. Да, давай прошли. Убили? Убили? Не успел. Опять то же самое. Ч за бред? Я бомбу не нашел сразу. Убил одного. Еще гендальф может быть. Забиваем этого Б Из Зекс. Зекс. Зэкз э, флеш. Да он Фрош просто мил. летит, чувак, с милой здесь Хватит, с милой Найс nice. Хорош Найс, nice, десант, да, живи, живи, просто спрячься И перезарядись Рампа один. Епаш. Шорт один. Раз, два, три Найс Боже, ты стал, ты первый кто поведет команду за собой. Хорош. Хорош. Хорош. Хорош. чел. пушит. Найс. Найс. Да Дай я ставлю. Рай. Привет. Близко, близко, э, бокс. Я пошел, что пошел. Я ломка то обратно. Да. <связь> Не-не-не, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ти спал. Один в два ситуация, бомбы нет, нет, на этом заканчивается ролик. Я очень рад, что мы сыграли все-таки катку. И надеюсь, что это была не последняя игра. С тобой был я Шок. Спасибо, что меня смотришь. А я пойду записывать новые ролики, потому что скоро выйдет ролик про LAN-турнир, на котором я сыграл. Ожидайте. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Пока.